Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, я Вика. Сегодня дополняющее видео к совместнику. Что я хочу сказать? Сделала я... Почему долго? Потому что я не знаю, как пользоваться Telegram, К моему стыду. Да, у меня до сих пор не было Telegram. Вот. И вот сейчас я его сделала для этого совместника специально. Понятное дело, что мне пришлось разбираться. И я еще не разобралась. Я, к счастью, к моему великому счастью, я Получилось у меня его сделать и создать вот эту закрытую группу для совместника. Как делаются посты, вот эти еще все нюансы, я вообще ничего не понимаю еще. Но группа есть, и к счастью, мы уже вчера протестировали с девчонками из спонсоров, что туда наконец-то мы добавились. Вот, к счастью, я вывела на экран э, эту э, страничку, в общем, мою, вот она. Вот она, Викик Книтинг. Как и это, как и Инстаграм. Я Чтобы не путаться, все у меня везде э одинаково. Но почему-то, девчонки, не получается у девчонок э найти меня. Я не знаю почему. Это понятное дело, что еще что-то в настройках. Но нашли они меня по номеру телефона. Вот мой номер телефона, вот, по которому вы можете найти мой канал. Еще, понятное дело, мне просто нужно... Э как бы доработать настройки. Ну, это мне нужно разобраться, не вам. Так что, прошу минуточку внимания. Ну, в общем, я там посты, конечно же, не буду выкладывать, потому что у меня нет времени. Я просто буду там в тех группах, где совместники. Вот. Это наш первый совместник, пробный. Я буду учиться, вы меня будете направлять, я буду учиться у вас, вот что вам нужно преподать, как бы, для того, чтобы вы ну, вам помочь, да, чтобы было всем понятно. Ну, и со, естественно, э, сопровождать вас буду, и сама буду учиться, и вы будете учиться. Вот как, как раз этот несложный кардиган у нас и будет как пробный вариант. Далее уже у меня в планах вообще тут избуклированная пряжи, пряжи кардиган, шикарный, я его тоже вяжу. В общем, вот каким-то образом вы пожалуйста, добавьтесь по поводу оплаты, девчонки, как оплатить. Самые выгодные, еще раз повторюсь, это стать спонсором, потому что там вы получаете доступ ко всем видео, все абсолютно, которые будут закрыты вот за 2 доллара. Если у вас не получается, есть 4 способа оплаты. Я вам, есть у меня чешская карта, и она между прочим международная, и на нее может получиться как бы принять платеж. Ну в общем вы должны пробовать, это уже от вас зависит. В общем я даю 4 способа оплаты, вот, а вы уже вернее 5, это спонсорская кнопка, самая первая, и я настаиваю на том, что это самое выгодное, потому что вы получаете доступ ко всему. Сейчас там только два мастер-класса, но это только сейчас, далее будет больше. Далее, что вы можете, чешскую карту, все я напишу под видео, сейчас выведу на экран. Вот, карта PrivatBank, украинская карта. Далее, вы можете paypal PayPal у меня мой email, Тоже я напишу в видео под в описании. Видео PayPal тоже вот можно заплатить. Далее еще один способ, девчонки, это сейчас я перейду на свои видео. Видите, у меня кнопка спонсировать есть. Ну вот что я сделаю. Ну, вот что я сделаю ссылка на донат под поддержкой канала значит вы туда переходите и платите карта приватбанк я еще добавлю карту чешского банка фио и добавлю paypal вот то есть вот эти четыре способа в любом случае какой способ у вас получится вы в любом случае э, в Телеграм мне присылаете скрин оплаты, и я вас добавляю в группу. Вот таким вот образом. Те, кто у меня в спонсорах, девчонки, там у вас уже есть ссылка, уже все есть. Я вас добавляю автоматически, но вы мне напишите, присылаете, кто в спонсорах. Вы мне присылаете, чтобы я добавила в группу скрин, видео из для спонсоров, то есть что вы как бы в спонсорах, чтобы я как, не попутала вас и вы не заплатили второй раз, то есть те, кто у меня в спонсорах. Ну в любом случае, если вы не поняли, что я сказала, напишите мне там, ну в спонсорах, да. Ну и в принципе, девчонки, все, это все, что я хотела сказать. Под видео все доступные способы оплаты. Вот мой телеграм, я же говорю, я еще его буду изучать и пробовать, вяжем кардиган, спешим присоединиться, потому что мы уже вяжем, я уже дошла до проймы, и уже буду сегодня снимать видео, э как разделить пройму, в общем, еще буду доснимать пропоетки Там у меня небольшая накладка получилась. Ну, в общем, все будете знать в совместнике. Вся, вся, вся информация. Плюс мы будем общаться в Телеграм, что очень удобно. Наконец-то я от вас получу обратную связь. Я буду понимать, что вам нужно, что вам необходимо. Буду подстраиваться под вас. Все, девчонки, вот это короткое видео на сегодня информационное. На сегодня все. Еще раз повторюсь, девчонки, не для канала ничего не меняется как были видео так и будут видео так и буду я работать над каналом все будет у меня шапка популярная вот это вот Которая гуляет по интернету Вот она уже связана, снята Я ее монтирую, так что Не переживайте, канал будет И бесплатно, и все будет Просто такие глобальные большие вещи Будут выходить в форме как бы В закрытой форме Для спонсоров, либо вот так вот В телеграм-канале Это вынужденная мера, прошу меня понять Она сегодня Все, девчонки, я с вами прощаюсь С вами была Вика, школа рукоделия Всем пока-пока